Инна Владимировна, благодарю за представление. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, мне крайне приятно представлять школу «Трудные случаи» в рамках такой серьезной большой конференции «Белые ночи». И хотелось бы представить свой кейс, который посвящен теме «Рак поджелудочной железы с метастазами в печень. Полный регресс после первой линии. Что же делать дальше?» Итак, пациентка на момент постановки диагноза пациентки 65 лет считает себя больной с февраля 2019 года, когда появилась склонность к запорам боли в поясничной области. Пациентка наблюдалась и лечилась у гастроэнтеролога по месту жительства. И в марте 2019 года с выраженным болевым синдромом пациента попадает в скоропомощной стационар. Там было выполнено МРТ органов брюшной полости, где выявлено образование, Образование головки поджелудочной железы, лимфоаденопатия брюшной полости, метастазы в печень. Пациентка была направлена в городской онкологический диспансер, где была выполнена биопсия образования в печени в апреле 2019 года. По результатам гистологического исследования отмечается, что это ткань печени с метастазами дуктальной аденокарциномы ГРЭД-2. Итак, диагноз – рак головки поджелудочной железы СТ3Н1М1, метастазы в печени. Из-за осложнения основного заболевания отмечается болевой синдром первой степени, из сопутствующие патологии ничего примечательного, и ЭКОК пациентки на момент постановки диагноза 1. По результатам МРТ органов брюшной полости от марта 2021 года, это байзлайн, перед тем, как мы начали ее лечить, в правой доле печени визуализируются очаги а, количеством 5 размером до 2 см. В крючковидном отростке поджелудочной железы визуализируется образование с нечеткими неровными контурами размерами а, 3 на 6 см. Также визуализируются единичные увеличенные а, до а, 1,2 см лимфатические узлы, а, которые находятся в брюшной полости. Полости. Итак, по решению консилиума пациентке рекомендовано в качестве первой линии режим гемцитабин 1000 мг плюс напоклитоксел 125 мг на метр квадратный день 1, 8, 15 и с апреля 2019 года пациентки начато лечение в данном режиме. По результатам первой оценки эффекта, которая была выполнена в июле 2020 года у 2019 года, простите, пожалуйста, у пациентки отмечается уменьшение очагов в печени до 16 на 12 мм. Также размеры образования в поджелудочной железе уменьшились до 3 на 2 см. Измеряемые лимфатические узлы в печени также уменьшились. У пациентки зафиксирован частичный ответ на фоне проведенного лечения. На следующем слайде представлены снимки. Далее пациенту выполнено 5 курсов в данном режиме. Промежуточно была редуцирована доза напаклитакселас в связи с периферической полинейропатией. Из пятого курса напаклитаксел также в связи с этим же нежелательным явлением у пациентки отменен. У пациентки продолжено лечение в режиме гемзар, 1000 мг на метр квадратный день 1-8-15 и по результатам второй оценки эффекта у пациентки образование в головке поджелудочной железы не выявляется. Сохраняются метастазы в печени, которые также с, со значительной тенденцией э, к положительной динамике. Сохраняется частичный ответ. И третья оценка эффекта на фоне проводимого лечения декабрь 2019 года. Э, э, МРТ-картина э, отсутствия очаговых образований как в печени, так и в головке в поджелудочной железы. То есть, э, по сути, мы имеем э, полный ответ на фоне проводимого лечения. Тут представлены снимки, как, вы, вы, как выглядела печень, как выглядела поджелудочная железа на фоне лечения. И мы видим такую неожиданную, приятную для нас картину для такой нетипичной нозологии на фоне, на фоне проведенного лечения. И далее пациент было проведено 10 циклов да, в данном режиме. С пятого цикла, напоминаю, на поклитоксалат Целью оценки эффекта и распространенности процесса пациенту было выполнено ПЭТ-КТ всего тела, чтобы убедиться, что все-таки очагов не отмечается. Также был выполнен пересмотр, иммуногистохимический пересмотр материала, потому что все-таки были определенные сомнения, может быть какая-то ошибка, так как опухоль текла крайне нетипично для своего характера. Также выявлен анализ БРК. БРК у пациентки не выявлено. Так выглядела пэт картина. То есть также очагов, опухолевых очагов у пациентки по результатам ПЭТ-КТ не выявлялось. И дальнейшая тактика лечения, это вопрос для интерактивного голосования, все-таки динамическое наблюдение, продолжение монохимиотерапии гимзаром, Консультация, возможно, лучевого терапевта, возможно, проведение диагностической лапароскопии, чтобы понять, все-таки да, ПТКТ нам дало такой результат, но, может быть, стоит как-то привлечь хирургов. Коллеги, напомню вам, что голосование происходит на странице эфира. Для того, чтобы принять участие в активном голосовании, нужно выйти из полного экрана, экранного режима просмотра, если он у вас был э, включен, и в форме для голосования из предложенных четырех вариантов э, вы можете выбрать один э, вариант ответа. И пока вы голосуете, мне хочется сказать, достаточно интересный случай. Я думаю, что со мной многие коллеги согласятся, что... Э, не всегда в реальной клинической практике, достаточно редко мы встречаемся с полным регрессом да, у пациентов, страдающим раком поджелудочной железы, причем здесь как и первичная опухоль, так и специфическое поражение печени, которое было выявлено, был выявлен полный регресс, поэтому какое-то такое действительно нетипичное течение, нам всегда тяжело остановиться вовремя, либо лечить здесь как до максимальной неприемлемой токсичности, которая и так была достигнута, и мы уже убрали один препарат у пациента до прогрессирования, либо остановиться, добавить какие-то локальные методы воздействия, но опять же -таки, какие локальные методы воздействия, если при ПКТ у нас не было выявлено ни образования в поджелудочной железе, ни образования в печени, даже добавить, допустим, лучевую терапию, я думаю, здесь тоже достаточно сложно, поэтому такой серьезный вопрос, который возникает перед клиницистом, как мы можем поступить в данной ситуации. И у нас пока еще, как я я понимаю, нет ответов, да? интерактивного голосования. Александра Валерьевна, пока у нас идет голосование, а Вы в своей клинической практике, насколько часто встречаетесь вот с таким блестящим эффектом на фоне системной терапии, пациентка, который был выявлен, рак поджелудочной железы с метастазами в печени. Вот Вы в своей практике это единичный случай, либо есть такие пациенты, у которых, допустим, прогрессировали образование в печени, но сохраняется образование в поджелудочной железе, или, наоборот, есть прогресс образования в поджелудочной железе, но сохраняется где-то отдалево на изменения в печени в легких, которые претерпели какую-то динамику на фоне лечения. Инна Владимировна, благодарю Вас за вопрос. Такой эффект я вижу впервые. Это действительно было для нас и одновременно очень приятно, и очень неожиданно, потому что ну, это эксклюзивный случай такой, в моей практике точно. Спасибо, Александра Валерьевна. И у нас готов а, а, итоги голосования. Посмотрите, если мы говорим про первый предложенный вариант это лечение до а, прогрессирования монохимиотерапии, гимзаром оставить Димпер, 8-15 проголосовал 38%. Если мы говорим о возможности добавления какого-то локального метода воздействия, здесь, скорее всего, речь шла о стереотоксической лучевой терапии, да, то 25% предлагают нам воспользоваться данной, данной опцией. Если говорить о диагностической лапароскопии и верить все таки результатам под кт или не верить, да, полного регресса, то, что нет метаболической активной ткани, но, ну, может быть, при э, диагностической лапароскопии, при биопсии у нас будет сохраняться э, опухолевая ткани как в самом образовании в первичном поджелудочной железе, так и в образовании в печени. И 25% считают, что нам нужно э, проводить активное динамическое наблюдение. Э, давайте мы продолжим э, сейчас случай Александра Валерьевича а потом я обращусь к экспертам и коллегам, как бы они поступили в данном случае. Ну, мы в своей практике согласились с 25% проголосовавших и все-таки выбрали тактику динамическое наблюдение. Пациентка наблюдалась 7 месяцев, выполняя контрольное обследование. И по результатам ПКТ от сентября 2020 года у пациентки отмечается появление отрицательной динамики, метаболически активные очаги в легких, в лимфатических узлах средостения. Также у пациентки отмечается и по образования в головке поджелудочной железы, очаги в печени и э, очаги в костях вторичного характера. Так выглядела ее ПТКТ на том этапе. И в качестве второй линии лечения э, пациентке был предложен режим э, фолфири э, совместно с доносумабом, учитывая наличие э, костных э, метастазов. И с ноября 2020 года пациентка получала данный режим. При первой же контрольной оценке эффекта на фоне данного лечения у пациентки отмечается прогрессирование опухолевого процесса. К сожалению, пациентка умерла. И вот резюмируя свой доклад, я хотела бы вынести следующие вопросы для дискуссии. Все-таки, может быть, стоит провести какую-то работу над ошибками в данном случае. Возможно, мы неправильно выбрали тактику лечения. Стоило более активно подойти к данной пациентке, учитывая ее ответ на фоне лечения. Возможно, стоило продолжить химиотерапию гимзаром в монорежиме, так как она переносила ее неплохо. Возможно, так как это явно какой-то другой рак поджелудочной железы, который мы не видим, разницу между которым мы не смогли увидеть иммуногистохимические. Да, может быть, стоит исследовать опухолевый материал, учитывая такое нетипичное течение для данной нозологии, поискать какие-то мутации, может, стоит выделить отдельную группу, так как это крайне необычный ответ на фоне лечения и, возможно, благоприятный прогноз.